В самом сердце Красносельского района уже 12 лет работает клиника Дунай на улице Тамбасова. Мы предлагаем вам полный спектр услуг лечения и протезирования зубов, исправления прикуса, лечения и профилактику заболеваний десен и услуги эстетической стоматологии. Пациенты нашей клиники имеют возможность контролировать весь процесс лечения в режиме реального времени, будь то лечение простого кариеса или сложнейшая операция костной пластики. Наши клиники работают только высокопрофессиональные врачи-стоматологи, которые имеют многолетний опыт. Сделав выбор в пользу стоматологической клиники «Дунай», вы выбираете высокое качество, гарантированное клиническим опытом наших специалистов, новейшими европейскими материалами и передовыми технологиями. Инновации помогают нам лучше делать свою работу для вас. Приходите в клинику Дунай на улице Тамбасова.